Всем приветики, всем хорошего дня, прекрасного настроения. Сейчас жду покупателя. У меня поступил заказик, придет он за такими одноразочками. Это у меня идет со вкусом черника и лед. Мы вчера получили лимон розовый и ананас. Идут одноразочки ток, такие прикольные светящиеся на тысячу тяжек, объемчик три. И 5. На данный товар сейчас действует акция при покупке двух штук. Цена за одну штуку будет 200 рублей. Если одну хотите заказать, то одна будет 250. Поэтому сейчас жду покупателя. Продала одноразочки, три штуки. Денежку получила. Получается, у покупателя они вышли по 200 рублей. Сейчас я буду упаковывать другой товар к отправке. Готовила товар. Сейчас я его буду отправлять. У меня заказали три спортивные сумочки Nike с розовым логотипчиком. Розовые ручки, как вы видите. Она такая средненькая. Nike с белым логотипом и тоже с логотипчиком, с таким цветным. Сейчас просто свет не особо видно. И с синими ручками. То есть у меня заказали три спортивные сумочки. Рюкзачок Jordan. Такой прикольный, классный, вместительный. Здесь рюкзачок Nike. Я его уже упаковала. Три Пара шапочек у меня заказали. Диор с помпоном, Джордан и Адидас. Прошу заметить, что на всех шапочках логотип выше шапочки идут. Сейчас все по 550 рублей. Два блока одноразочек заказали. В одной коробочке 10 штучек, 5 беспроводных наушников iPods Pro активное шумоподавление. Плюс к ним идет сейчас в подарок чехольчик. Все собрала, сейчас я буду упаковывать и отправлять. Все, ожидайте все свои посылочки. Не забывайте также подписываться на наш YouTube и телеграм канал, чтобы не пропустить новое поступление товара. Всем хороших и выгодных покупок!